Привет, добро пожаловать в еще одно видео. Признавался ли когда-нибудь парень, что влюбился в вас, а вы даже не догадывались? У вас есть близкий друг, который, по словам всех, испытывает к вам чувства, даже если вы думаете, что он просто видит вас друга? Если кто-то особенный, кто вам нравится, но вы просто не можете понять, что он думает о вас? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, то вы, конечно же, не одиноки. Потому что, когда дело доходит до понимания парней и их чувств, в большинстве случаев их бывает трудно понять. Итак, если вы действительно хотите знать, что парень думает о вас, вот 8 признаков, которые помогут вам определить, когда вы ему нравитесь. Во-первых, он посылает вам множество невербальных знаков, будь то язык его тела или тон голоса. Обращайте пристальное внимание на то, как ведет себя парень, когда он рядом. Большинство людей часто сознательно посылают множество невербальных знаков, которые выражают свои истинные чувства к вам. Он наклоняется ближе, когда вы с ним разговариваете? Он всегда пытается сесть или пройти рядом с вами? Часто ли он отражает ваши действия и жесты? Психология утверждает, что все это общие признаки романтического влечения, а также взаимнозрительный контакт, игривые прикосновения или застенчивое поведение, такое как ухоженность или ерзание. Во-вторых, он много времени проводит с вами. Если парень тайно влюблен в вас, он будет постоянно искать способы увидеть вас и проводить с вами больше времени. Он часто подходит, чтобы поговорить с вами, много пишет вам и приглашает пообщаться с ним. Но некоторые парни могут быть слишком стеснительными, чтобы начать с вами разговор, особенно если вы еще не так хорошо друг друга знаете. И могут просто попытаться наехать на вас или толкнуть, и надеяться, что это приведет к чему-то большему. Номер три. Он никогда не говорит о других девушках вокруг вас. Как вы думаете, парень в вашей жизни может испытывать к вам какие-то чувства? Что же, вот один хороший способ узнать. Вспомните несколько последних ваших разговоров с ним. Он говорил или упоминал других девушек рядом с вами? Если ответ отрицательный, то это вероятно, потому что вы ему нравитесь. Он старается не говорить о других девушках рядом с вами, если кто-то другой не поднимает этот вопрос, чтобы вы не думали, что он интересуется кем-то еще. Номер четыре. Он задает вам много вопросов. Когда вы нравитесь парню, он может уделять вам особое внимание и только вам. Он задает вам много личных вопросов, хочет узнать вас получше и внимательно слушает вас, когда вы с ним разговариваете. Он может также спросить вас о статусе ваших отношений или о том, какие парни вам нравятся. По крайней мере, это означает, что ему нравится с вами разговаривать, и он думает, что вы веселая и интересные. Номер пять. Он тонко пытается произвести на вас впечатление. Каким банальными и устаревшим это ни не казалось, некоторые парни пытаются расположить к себе понравившуюся девушку, найдя способы произвести на нее впечатление, будь то его талант, интеллект, сила или внешность. Почему? Потому что согласно теориям эволюционной психологии, мы часто хотим казаться самой лучшей, самой желанной личностью, чтобы побудить возможных романтических партнеров к установлению с нами отношений. Так что в следующий раз, когда вы будете с парнем, постарайтесь понять, стараются ли они выглядеть для вас лучше или казаться круче, дружелюбнее, умнее или смешнее. Говоря об этом, подходим к следующему пункту. Номер шесть, Он часто защищает вас. Вы можете заметить, что он защищает вас больше, чем другие его друзья. Скажем, например, всегда идет ночью домой или остается рядом с вами в людном месте. Скорее всего, это означает, что он видит в вас человека, которого ценит и которого хочет защитить. Номер семь, Он всегда улыбается вам. Хотя вы можете отклонить улыбку парня, как признак того, что он просто в хорошем настроении. Психология говорит, что на это стоит обратить внимание, особенно если ему кажется, что он всегда весел рядом с вами. Он обязательно каждый раз улыбается вам в приветствии или много смеется, когда вы рядом кажется, он оживляется в тот момент, когда видит вас, или испытывает позитивные изменения в настроении, когда разговаривает с вами. Обратите пристальное внимание на то, как он действует, и сравните это с тем, как он действует с другими людьми. Если вы заметили, что он кажется счастливее и всегда улыбается вам, то это может быть признаком того, что вы ему нравитесь. И номер восемь, он тоже всегда пытается заставить вас улыбнуться. Наконец, когда вы нравитесь парню, он не только будет смеяться и улыбаться рядом с вами, но и всегда будет пытаться заставить вас улыбнуться. Большинство парней пытаются пошутить или подразнить. Девушку, которая им нравится, чтобы рассмешить ее В то время как другие могут осыпать ее комплиментами Или осмысленными подарками В любом случае, когда кажется, что парень постоянно пытается Поднять вам настроение и привлечь ваше внимание Это может быть признаком того, что вы уже покорили его сердце Так что, когда вы читали этот список Вам в голову пришел какой-то конкретный человек Расскажите о своем опыте в комментариях ниже или прочитайте истории нашей аудитории. Как вы думаете, какой-либо из этих знаков принес вам новое понимание? Не стесняйтесь комментировать ниже свои впечатления и оставлять отзывы. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь видео.